Идем дальше, и сейчас у нас прям будут упражнения. Я хочу, чтобы вы их делали. Мы пройдемся по основной базе. У нас будут сейчас упражнения на правильное певческое дыхание. Вы можете сидеть вот как я с ровной спиной или встать. Все, что вы должны знать о дыхании, я сейчас вам расскажу в нескольких предложениях. Над этим вопросом тоже очень многие студенты, ученики бьются, пытаются найти какую-то истину, но Дышать нужно, естественно. Это самое главное не зацикливаться на этом процессе. Вот когда вы говорите, вы же не думаете, когда вам взять вдох после этого слова или после того или другого, вы просто дышите также и здесь. Но важно дышать животом, не поднимать плечи, ключицы, грудную клетку то есть не использовать ключичный тип дыхания, используйте диафрагмальный тип дыхания. Набирайте воздух вниз живота. На вдохе у вас живот идет вперед, выпячивается. На выдохе он у вас, соответственно, идет к спине. Вот таким образом вы дышите. Соответственно, прочитала комментарии по поводу мелинмов, да, занятно. Соответственно, вдох живот вперед, выдох назад к спине. Все, научитесь вот так дышать. Глубокое дыхание полезно в том числе и для здоровья. Это я умею, да, хоть дышать правильно умею, супер, но вот первый пункт практически уже можно ставить галочку. А, улучшить теперь нужно вот это дыхание упражнениями. Перед вами три упражнения, ровный выдох, фэшача и выдыхай не теряй. Очень классное упражнение, которое, я думаю, у вас получится сделать Прямо сейчас для чего вообще в вокале используется дыхание? Зачем нужно осваивать правильное певческое дыхание? Да, вот вопрос даже идет: а зачем дышать? Вы поете на выдохе. То есть, вы сделали вдох, и затем поете фразу. Первое дыхательные упражнения очень здорово разогревают вокальный аппарат перед основной тренировкой. То есть, это может быть такой своеобразный разогрев, но даже более Важный момент. Да, дыхание, и тысяча мнений в вокале. А вы все логическим путем проверяйте. Я очень люблю логику. Проверяйте все логическим путем. И тем, что работает именно для вас. Если вот то, что, допустим, я сейчас говорю, для вас сработает, пользуйтесь и вообще не думайте об этих тысячах, миллионах мнений. Просто пользуйтесь и все, получайте результат. Итак, вокальные. Упражнения, упражнения на дыхание дают вам следующее. Вот у вас фраза длинная, вам нужно дыхание, чтобы ее пропеть. Вот, ну Не можете вы взять там, вдох, нельзя брать, нету места. Упражнениями вы развиваете длительный выдох. Умение долго петь на одном дыхании. Вы развиваете вокальную выносливость, чтобы вы могли не как сейчас для Инстаграма спеть половину песни, даже меньше куплет-припев, вот в минутку уложились, все, вроде кавер записали, да? Чтобы вы могли песню спеть от начала до конца, чтобы у вас выносливость была. Вот такой момент очень важный. Чтобы вы могли держать опору для вашего звука. Хорошо, попробуйте сейчас. Сделать упражнение. Ровный выдох на звук «ф», «ф», «ф». Вы берете вдох и затем старайтесь максимально долго, насколько у вас получится, сделать выдох. Покажу. Я делаю достаточно активную подачу воздуха для того, чтобы вы слышали. Вдыхая не теряю, спрашивают, про упражнение, там узость гортанная. Да, там узость гортанная. Разве нельзя петь и дышать одновременно? Ну, естественно, вы будете петь и дышать одновременно. Но нет, если, вы, вот если я сейчас говорю, я не могу в этот же момент, когда я говорю или когда я бы пела, взять дыхание. Вот она, нужна пауза на то, чтобы взять дыхание одновременно, но... Нет, это, это нереально с точки зрения физиологии. Если я не права, конечно, вы меня поправьте, но так или иначе. Если нет звука на Ф, так можно... Э, в смысле, если нет звука на Ф, можно делать на С. с... с... Главное, чтобы э, воздух у вас не трясся, чтобы не было Diving. Пишут, у меня всегда проблемы с долгим выдохом, но потом будут проблемы с пением долгих нот, когда, допустим, нужно одну ноту долго тянуть, да, и мощно, как-то красиво, допустим, на миксте. Поэтому тренируйтесь, делайте это упражнение. Оно вам очень поможет. Поставьте в чат плюсики, у кого получилось выполнить это упражнение. Слабая подача? Да, можно. Можно. Я могу говорить и вдыхать или нет? Но вот я не могу. Ну, то есть, вот когда я прям момент, вот я сейчас говорю, говорю, говорю, говорю, я не могу сделать вдох. Вот попробуйте говорить, и сделать вдох не получится. Вот она, нужна пауза. Пусть она будет маленькая, прям незаметная, незначительная, но нужна пауза. Угу. И попробуйте сделать это упражнение, возможно, самостоятельно, с диктофоном. Посмотрите, на сколько секунд у вас есть выдох. Вот 20 это минималка. 20 секунд, правда, ребят, это минималка. 20 секунд. Если меньше, каждый день, утром, обед и вечером делаем это упражнение. 30 это прям хорошо. 40 супер. Ну, то есть вы поняли ваши цели в этом упражнении. Вот сейчас на, минималы, на минимальных шагах, да, вот конкретно по упражнению, какую вы себе ставите цель. Вы ставите цель 20, если их нет, потом 30, потом 40. И может быть разная подача. Ффф, сильная, совсем слабая, ффф, средняя. И, конечно, когда вы пойдете на 40, там будет самая слабая подача, самая слабая атака воздуха. Вы должны это понимать. Я могу делать и говорить без пауз. Вообще, то есть вы полностью сможете не дышать, Но мне бы хотелось, конечно, да вам надо в книгу рекордов Гинуса. Я даже это чихнуть сейчас захотела. Идем дальше. Упражнение ФШЧ прорабатывает очень хорошо опору. Такой резкий выдох, который вам потребуется 100% при билтинге. при билтинге. Хорошая активная подача. Так, в вопросе, как максимально долго сохранять запасы воздуха. Да, это вот третье упражнение для сохранения запасов воздуха. Выдыхая, не теряю при держании воздуха. А сейчас Ф, Делаем один вдох и затем три резких выдоха на звук Ф. Они должны быть между собой разделены, чтобы не было такой каши. То есть здесь задача сделать очень резко. Как будто вы что-то пытаетесь со своего пути столкнуть, смахнуть, убрать. Угу. Вот пишут, я астматик. Да, упражнения эти на дыхание 100% помогут. Вот правда, это всегда помогает. Астматикам вообще петь рекомендуют, в принципе. 39 секунд, это очень круто. Особенно если они были качественные. Вот 50 секунд делаю да но нужно смотреть насколько это было качественно не было ли тряски также вы делаете наши иначе и так на каждый звук делайте пожалуйста по 8 раз То есть в одном разе у вас будет три раза в до да, 3 выдоха считаем по вдохам. попробуйте сделать и Напишите в чате, поставьте плюсики, получилось или нет. На звук Ф у меня тише получается, а на звук С долго и звук хороший. А здесь зависит от фонетики, кому что проще и легче. Пробуйте и делайте на разные звуки. На последние 2-3 уже под конец появилась тряска. Да, такое может быть. Для восстановления после ковида тоже хорошо. 100%! 100%. Мне помогло от храпа и спасло брак. Супер! Супер! Это вообще просто можно делать такое рекламное объявление: да, спасите свой брак с помощью упражнений на дыхание в вокале. Да, вижу, что у вас все получается. Если есть какие-то вопросы по ходу упражнений, я сейчас очень быстро объясняю, потому что еще много-много у меня информации для вас интересной. Если вопросы возникают, вы их задавайте. Хорошо, третье упражнение ⁇ выдыхая, не теряю. Здесь у нас будет выдох на узости гортаны. Как ее добиться? Сделайте улыбку, вот такую улыбку. И затем вам необходимо произнести эту фразу как бы шепотом, но на выдохе покажу. Выдыхая, не теряю. Выдыхая, не теряю. Здесь ваша задача научиться удерживать дыхание. То есть вы взяли воздух в себя, вот к вопросу, который вы задавали, и вы его внутри себя как бы накапливаете. Хороший пример с деньгами. Вы положили пять тысяч в кошелек. И пришли в один магазин, там чуть-чуть потратили, в другой чуть-чуть потратили. То есть вы не отдали все свои денежки сразу. Или вам выдали зарплату, и вы ее распределяете на весь месяц. да То есть если вы в первый день все потратите, ну, вам не на что будет жить остальные 29-30 дней. Также с дыханием. Нельзя тратить все дыхание, но вот прям на первую секунду. Все, вы вот так выдохните, и у вас ну, совершенно ничего не останется внутри. То есть нужно, нужно обязательно придерживать, как, бы, как будто немножечко даже знаете вот в себя затянуть воздух. Вот такое противоречие вокальное. Попробуйте сейчас вместе со мной сделать и ставьте в чат плюсики, если это упражнение получилось. Оно уже из такой категории сложных упражнений. Еще чувствую, что много воздуха осталось. Это про какое упражнение вы пишете, отмечайте. Итак, ребят, вот по дыханию у вас есть три упражнения. По сути, это такой мини-комплекс для тренировки на разные задачи. Даже если вы после этого вебинара не пойдете на индивидуальные уроки, не пойдете ни на какие курсы, то, соответственно, делая эти упражнения, вы уже будете улучшать свое дыхание. Так, да, показываю третье упражнение. Выдыхая, как будто бы на шепоте. Осталось при последнем упражнении, вот нужно постараться весь воздух все-таки выдохнуть. В этом тоже есть своя философия.